Залейте нут холодной водой и оставьте на ночь набухать. Разбухший нут откиньте на дуршлаг, залейте 1 литром холодной воды и варите 1 час на среднем огне до мягкости. Разогрейте духовку до 180 градусов. Свеклу хорошо промойте. Заверните в фольгу и выпекайте 30-40 минут. Готовую свеклу очистите и крупно нарежьте. В чашу кухонного комбайна выложите нут, очищенный чеснок, кумин и соль. Добавьте масло, сок и цедру лимона. Измельчите до однородности. Добавьте кунжутную пасту и свеклу. И еще раз взбейте до однородности. Готовый хумус переложите в тарелку. Подавайте с хлебцами.